Здравствуйте, меня зовут Голцевич Александр. Я ведущий специалист отдела контекстной рекламы в Group. Если вы не знаете, как начать работать с MyTarget, этот ролик для вас. Сейчас мы с вами разберемся, как создать и настроить свою первую рекламную кампанию в MyTarget. Запуск компании осуществляется на странице TargetMyCom. Если вы не были зарегистрированы в этом сервисе, в правом верхнем углу можно нажать кнопку «Войти» и зарегистрировать его здесь. Либо авторизоваться любой доступной системой. После чего, если у вас пока не было компании в аккаунте, нам нужно нажать на кнопку «Создать». Далее следует определить, что мы преследуем. Трафик на сайт, установки приложения, продвижение публикации или что-то другое. Если вы не знаете, какая вам нужна цель, выбираем любую. В открывшемся поле добавляем ссылку на наш объект рекламирования и система сама подскажет, какую цель выбрать. Рассмотрим на примере основного объекта рекламирования — сайта. Выбираем цель «Трафик». Указываем посадочную страницу на объект рекламирования. Указываем название компании — максимально подробное и интуитивно понятные. При выборе таргетингов в настройках компании следует помнить Разные типы таргетингов работают по оператору «И». Несколько таргетингов в рамках одного типа работают по оператору «ИЛИ». Выбираем демографические характеристики, которым соответствует наша целевая аудитория. Обязательно выбираем географию показа, иначе объявления будут показываться по всему миру. Если у нашей аудитории есть определенные поведенческие или социальные характеристики, выбираем их в качестве уточнения таргетинга, но они сильно сужают охват. Выбираем нужные для нас таргетинги, которым соответствует наша целевая аудитория. Если мы хотим, чтобы объявление сопровождал дисклеймер с возрастом, выбираем его в возрастном ограничении, после чего указываем дни и время показа наших публикаций. Помните бюджет может закончиться раньше, чем наступит определенное время. Если компания имеет временный характер, указываем дату ее окончания. Выбираем модель оплаты и стратегию, какой финансовый результат мы преследуем. Указываем дневной лимит расходов, минимальный для MyTarget 2,5$. И общий, если у нас есть лимит расходов на компанию. После чего переходим к выбору и настройке рекламного формата. Заполняем все необходимые поля в соответствии с ограничениями системы. Не забываем указать UTM-метку в поле «Ссылка». Нажимаем кнопку «Добавить объявление». Выбираем типы, бренды устройств, либо каналы доступа в интернет, если у нашей аудитории что-то из этого ярко выражено. После чего сохраняем нашу компанию и ждем результат. В кабинете она по умолчанию активна. Как убедились, легко, просто, удобно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!